Я ничего не вижу Я вообще ничего не вижу Я в темных очках вижу а Я да. ворота у меня даже раскрутил Не видно штанги где находится иногда Буду наугад водитель Я вот очки одел, видно Очки снимаю и видно в Можете, да. Дать тебе? И о -о -о. Да. Не, не о. Вообще не видно, Череп... Есть. Да ёбто ты из-за него, может быть, пришел, но тебя Дима увидит. Сучок, череп, иди. Да, не давайте, как? Да, да, уходи. уходи. Это, он но двоя. А, ты в интернете да, можешь да, думать, да, что -то. ну ладно, придём, партия, Какой ты где хочешь. Игорь, Игорь, он там. Да Пока он да, там. Да, она запасить Как так? Брата! Мне сказать, как он смотрится. Ну, похоже, никак не смотрится. <соспортир> Хочешь посмотреть, посмотрите, выезду, А убедись. как ты выйдешь, Игорь? 2,10. Ой ой, ой, ой, ой, это кому-то? Пару. 2-10. Что-то что? 2-10. В общем, таких счетов 5-0 дома, 2-10 в гостях. Вот команда у них боевая. Команда Надо окончен. срочно двоих у них удалять, и мы тоже сделаем. Как в тот раз. Богато талантами за урайские. Thank <laughs> Thank you. Редактор It's mm -hmm. mm -hmm. Куда пошел? Куда пошел? Давай, давай. Всего Ну, да, да, Это красная уже вообще все нет красная это батарея красная прям мелькает. никогда не было замените аккумулятор замените аккумулятор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 Меня не дать, что я вам не Gracias. I shall be just turning up a goal, yeah.